Как дела, народ? Это Джей, и сегодня я буду играть в игру на моей зеркалке. Перед тем, как вы начнете спрашивать, да, у вас в камере должен быть установлен Magic Lantern. Обычно для съемок моих видеороликов я использую свой Canon 550D. Сегодня я покажу вам самую бесполезную функцию в этой камере. На случай, если вы никогда не слышали про Арканоид, это древняя аркада, разработанная в 1986 году. Вам дается ракетка, и вы должны не допустить падения мячика вниз экрана, при этом отбивая его вверх и разрушая блоки над вами. Я покажу вам, как вы можете играть в нее на вашей зеркалке. Войдите в меню Magic Lanton, идите в игры и запустите Арканоид начнется вот такая прикольная заставка говорящая magic Lantern представляет арканоид для зеркальных фотоаппаратов и вот сама игра кроме прочего она еще и работает в режиме визирования по экрану но не запускается если вы снимаете видео вот насколько все просто просто установите magic Lantern на свою камеру и можете играть в игрушку но помните, Мэйдж Клэнтон — опасная программа и может повредить вашу камеру. Если вам понравилось, можете смело поделиться. Не забывайте подписываться и комментировать вот тут внизу. А я вернусь к вам так скоро, как только смогу. Не унывайте, ребята, всего вам. Пока. Перевел и озвучил Сергей Афонин.